Мы с вами понимаем, что будхиальное тело не существует само по себе. Оно существует только в неразрывной связи с другими будхиалами. Что-то меняя в себе, мы, соответственно, меняем и общее поле взаимодействия. И по-другому быть не может. Поэтому изменения в реальной жизни, они обусловлены. Ибо любые события, в том числе и стрессовые, делают эгрегориальные системы. Как только ты переключаешься с одного эгрегора на другой, как только ты расширяешь диапазон своей включенности, значит ты попадаешь в иное событийное поле, где ты, у тебя есть возможность приобрести больший опыт. Но в основном, конечно же, события происходят внутри. ты начинаешь по-другому относиться к себе, к своему времени, к своим чувствам, к своим задачам, к своим целям. Это внутреннее измененное отношение оно подразумевает о том, что и действовать вы скорее всего как быть как-то иначе. Поэтому появились у вас действия, действия и поведение не свойственное для вас прошлого. Это нормально. Но на сегодняшний момент, повторяю, система работает по контуру. То есть там есть неэффективное использование энергии. Слишком много уходит на, внутренние, на переработку внутренних переживаний, если что-то до сих пор осталось. Это как вот представьте себе, да, что сознание ⁇ это завод, он производит какую-то продукцию. И вот продукция копится на складе, да, и по идее при хорошо работающем предприятии она берёт, должна вся выйти на рынок, то есть вся опуститься в окружающее пространство. Но структура самого предприятия устроена так, что часть продукции он вынужден пожирать сам себе, на еду, там, на, на зарплату рабочим и так далее. Так далее. На сегодняшний момент этот расход, неэффективный расход, достаточно высок. То есть собственная продукция, все, что вы из, при, при, и, и произвели вашим собственным сознанием, она не вся идет на дело, а она идет на, на внутреннее какое-то свое поддержание. А неэффективность заключается в том, что это, эта доля достаточно велика. Да, то есть даже экономика рассказывает нам, что это не должно быть больше 10-12%. А у вас сейчас уходит до 50% порой. Поэтому, конечно, вы не получаете тот эффект, который вы нужен. Вы же только 50% продукции можете поставить на рынок. Моя аналогия понятна? Да? Пусть она будет такая производственно-купеческая, но, по крайней мере, это ясно. Значит, соответственно, что нужно сделать? Надо снижать внутренние издержки, то есть внутренние расходы. Расходование энергии неэффективно. Энергия расходуется на преодоление внутреннего сопротивления, на, на информационную казуистику, на непонятности, на неправильно сформированные фразы, которые включают совсем иные состояния, не те, которые нужны и так далее. Мы с вами шесть дней мучились и полтора месяца жили в простом понимании о том, что человек это биологическая программа. И каждый пришел к этому пониманию. Человек программа у него внутри прошита, как главное, так и не главное. Причем не главное, он имеет возможность прошивать себе сам. И от того, как это не главное поддерживает главное и говорит, насколько человек понимает свое главное с одной стороны, а с другой стороны умеет сам программировать свой собственный мозг. Не главное, мы, как правило, начинаем получать от окружающего мира еще с детства. Причем с детства рассказывается, что это не главное, на самом деле очень даже главное. В какой-то момент мы этому поверили, подменили главное данное богами на главное данное людьми, побарахтавшись в этой клаке и понимали, тебя имеют, имеют хорошо, имеют все, регулярно, постоянно и абсолютно безинтересно. Начинаю вспоминать, ведь, наверное, что-то главное было какое-то другое. Когда, когда этого всего этого бардака не было. И вот это главное мы сейчас вытащили на поверхность. Да, оно тоже не наше, оно вшито, природно. Но тем не менее должно давать какие-то КПД. Распределили главное и не главное по своим есть ядро, самое главное, есть тело, вторичные вещи, есть живое, вообще третичные вещи, и есть мертвое пространство, которое не главное на самом деле для системы, но для окружающей реальности должно выглядеть как главное, чтобы они к нам не приставали. Это понятно? Да? Соответственно, каждую эту зону мы должны будем проработать с точки зрения значимости.